парит что у тебя нет отношений нет секса там или там, недостаточно его или не те девушки то есть да. тебя это парит она ну, ты каждый день об этом думаешь плюс-минус да. когда нет за по работе да, да? да. вот а здесь вот тебя не устраивает какая-то херня то есть и она тебя трочит, как бы тебе отсюда хочется уйти да? да а здесь короче твой выход да то есть там подходы девушки знакомства а здесь ты сюда не можешь пойти почему потому что страшного, да, например, соответственно, отсюда тебе тоже хочется уйти. Ему здесь плохо, и ему здесь плохо, да. То есть ты можешь понять, что в любом случае ты уже сейчас находишься в ситуации, в которой тебе хуево, и там, и там. То есть ты, ты можешь сюда не идти, ты можешь не делать подходы, но тогда тебе придется вот сюда вернуться. Из зол. Да. А тут ты тоже не сможешь, потому что тебя это дрочит. Просто здесь более интенсивный такой, знаешь, колючий, прям уровень страха, то есть ты идешь и думаешь, а, -а, -а, -а". а здесь он такой, знаешь, гниющий такой, <м Plificial> медленный такой, сука, но очень противный, потому что ты все равно, вот, блядь, как бы не было, заебись, там шоколадку тебе подарили, мороженку, блядь, не знаю, зарплату выдали, и погода в Питере наконец-то хорошая, как раз три года. А, ребят, всем привет! Еще раз немного информации, значит, смотрите. Новость номер раз для тех, кто еще не подписан на мой инстаграм, ссылка под видео, подпишитесь обязательно. 1 декабря я буду разыгрывать в своем инстаграме в прямом эфире бесплатное участие для одного человека в моем новогоднем тренинге практика и еще два крутых приза в виде очень большого набора самых основных крутых видеокурсов с практическими заданиями и упражнениями. Что касается второго, значит, обязательно подпишись и первого смотри розыгрыш. Что касается второго важного момента, значит, с 12 по 15 декабря у нас новогодний формат тренинга практика куда я тебя приглашаю осталось только оставить заявочку на сайте под видео и попасть на этот тренинг плюс один день это очень важно целый день практики добавлен плюс специально приглашенный гость стилист александр белов и куча всяких веселых новогодних штук это последний финальный тренинг в этом году далее у нас следующее мероприятия начнутся только где-то в середине февраля поэтому ждем только тебя мужик и еще одна новость, значит, если ты еще не в курсе, 28 ноября мы с Юрием Сенцовым проведем вебинар на тему, как найти себе жену, пошаговая инструкция со всеми вытекающими. Также все ссылки для записи на все мероприятия, они здесь под видео. И до встречи в моем инстаграме 1 числа в розыгрыше. Возможно, именно ты станешь тем счастливчиком, кто выиграет участие в тренинге практика. И ты идешь, блядь, и сука, все равно тебя что-то дрочит, понимаешь? То есть все равно тебя эта штука, она, она от тебя не уйдет, она тебя достанет. Поэтому получается, что То есть, тут плохо, тут плохо, чувак, что делать-то будет? А у нее там есть что одна точка. Будет. Это Казахстан. А я же, туда не я... какая-то. там Я говорю, сделай метро, Короче, у ответ и есть запасной парень. Казахстан. Я уже пашу сделай метро. Я в Казахстане все сделаю, блядь. мне уже представляется, что Казахстан такой волшебный оазис, такой, знаешь густые, не такой с пальями, там, с добавис, с стелками, ковчег такой приехал, приезжает в метро после, и там чувак, давай, классные лояльные, мы ждали тебя здесь, да, давай, славный. Что делал? Получится езжайте в Казахстан, да. В принципе, даже если вы не из Казахстана, все в Казахстан. Чего делать будем, чувак? Не, ну, понятно, ну Это, конечно, ответится со мной. А? Нет, это, ты, не ты сам себе, может, сфоткаешь. Хотя тут, конечно, схема сомнительная. Ты просто смотри на нее, когда вот тебе здесь страшно. То есть здесь страшно, здесь страшно. Ты уже в этой ситуации. Тебе надо отсюда какой-то выход найти. Потому что ты так и, ощущаю, и будешь туда-сюда, ну, бегать понимаешь, пока не заебёшься. Поэтому тебе надо либо... Что нужно сделать? Есть два варианта, чувак. Либо принять вот эту херню, но для меня это сложно. Есть вариант пойти в монастырь, короче. Yeah. ЛАМ слышал про такую херню, да? Не знаю. там, даже электричество есть. Вот я провода в <laughs> Владу, вы уходите. Ну, это на старости. Туда да, Путин да. приезжает, будешь с ним рукой. <laughs> ну, то есть, в принципе, есть там какие-то монастыри, не знаю. Какой еще есть отсюда выход? Yeah. То есть, все равно ты будешь постоянно с мыслями. Даже, я думаю, монахи, которые в монастыре, есть физиология, <с да? Есть член, который иногда встает, там еще у них, там не знаю, или что. Говорят, они Сергея там. Да и нет, потом, ну как бы, бы, бы суть не в этом. Суть в том, что они все равно вынуждены там с собой бороться. С с а здесь чувак как бы тоже плохо. Тут какой выход, Тут выход такой. Вы все, короче, боитесь вот этой какой-то невидимой стены, как бы она очень страшная. Я понимаю, о чем речь. Как бы, я могу сейчас рассказать эту историю про визитки, как я в Питере раздавал, вот, как меня Дэнчик подталкивал чуваку. Я. Ну, понимаешь, как бы, если ты здесь сейчас будешь долбиться, долбиться, долбиться, эта штука сломается. Просто ты там не был, чувак, а мы уже вот как бы здесь, несмотря на то, что мы сейчас рядом с тобой в одном зале находимся. Нам также было страшно, блядь. Ну, то есть, тебе, короче, надо выбирать. Выбери для себя. Не так же, я бы даже сказал, намного более страшно. Вот эта вторая точка просто, понимаешь, она с плюшкой, какой вот это страхом без плюшки. Нет, а ну с просто нет, я тебе открою тайну, что здесь очень сложно вот взять и закрыть глаза на всю эту появень, Потому что по улицам ходят женщины, по улицам ходят парочки счастливые, целующиеся, твари такие, да. Ты идешь один, короче, грустненький с работы, и тебе позвонить некому. И все равно жизнь будет тебе подкидывать напоминание о том, что чувак, как бы, как-то все не так, как ты хотел. А здесь просто сейчас потерпеть, блядь, да. вот реально. Если ты каждый день будешь ебашить в течение там, не знаю недели или вот этих четырех дней, которые, часть из которых ты пропустил, то есть ты уже здесь увидишь какие-то прикольные штуки. Есть еще один нюанс. У тебя были здесь за вот эти там, за полтора дня, там, которые ты тут занимался, какие-то классные моменты, когда там девушка там, дала тебе телефон или там, ты кого-то... Ну, то есть что-то хорошее. Вот, то есть И еще один лайфхак, современное слово выучил чтобы вот в этой штуке начать закрепляться, чтобы сюда все дальше, дальше, дальше проходить, тебе надо прямо акцентировать внимание на том, что, бля, вот это классно было, и вот это классно, и здесь я молодец, и здесь я молодец. А твоя башка сейчас пока занимается противоположной хуйнивой. Она, скорее всего, обесценивает вот эти хорошие моменты, которые были, и говорит, у меня состояние, ты слышишь состояние, еще больше состояния, понимаешь? Чувак, то есть есть такая... Первая ошибка в психотерапии там, есть вторая ошибка в психотерапии. Первая ошибка это когда ты трактуешь э, происходящее с тобой как какую-то ну, катастрофу, то есть ты пошел к телочкам, вот. ты ощущаешь там, волнение, страх, вот это все говно, и ты начинаешь вот это трактовать как какую-то вот что-то с тобой происходит невероятный пиздец. А вторая ошибка в том, что вместо того, чтобы сказать это вполне нормально, потому что да, я так не делал. Там, я сопротивляюсь, страшно, это нормально. Я делаю непривычные вещи. Я боюсь, что меня нахуй, поэтому, как бы естественно, как я должен себя чувствовать. Ну и хуй с ним, это нормально. Это не катастрофа, я пойду дальше, потому что мне надо. Вторая ошибка в том, что ты начинаешь это еще больше раздувать. То есть ты неправильно отнесся к ситуации, что-то как бы начал париться из нее. И потом начал говорить, вот как сейчас говоришь, там... Блин, мне потом этот страх начал раздуваться. То есть ты уже думаешь не о телках, не о задании, которые тебе надо сделать, а о вот этом страхе, что как же он раздувается, все внимание туда, и он реально еще больше и больше раздувается. Там еще есть три, как бы, витка, бы можно о долго рассказывать, как подключается тело, когда ты начинаешь, там у тебя начинает колотиться сердце, там как начинаешь, там потеть, краснеть, кряхтеть, там, ну и так далее. И здесь понеслась, блядь, и в конечном счете ты заболел неврозом, Но это не про твою ситуацию. Короче, чувак, выбирай, то есть пойми еще раз, то есть тебе надо осознать, что и тут плохо, и тут плохо. Ну, тут плохо будет всегда, а тут плохо временно, потому что вот если ты сейчас поднажмешь, тебя прорвет, и с первыми какими-то успехами страх начнет уходить. Вот и все.